Ой. Ой, не могу, я смеяться, больно же. У Клода шачнули, я ничего не чувствую, так я иду к доктору. Он говорит, встаньте, я встала, со стульчика, то он мне сначала обругал, все, до головы. Он говорит, встаньте, я такая встала, стою, ну голенькая. Ну голенькая? Так... А не, не голенькая. А ты что, не Нет, делать. нет. нет. Ой, не Ай, я слышу, что... Ай, я что... Ну что... да, можно... что... посмотреть и доктора. А нет, не там укусила, где приятно. Ой, я не знаю, я боюсь. Со слезами, ой, не могу. И вот значит это, он у меня говорит, вздохните полной груди. Я такая, вздохнула, а мне ничего не больно, потому что укол, наркотик, мне шашнули вчера. А кто? Да скорую помощь вызывала. А, все понятно. Она хоть скорую вызывала, я А он говорит это, вот видишь, у тебя же ничего не болит. Что говорит, скорую ты вызывала, она и 3 тысячи стоит. Первый раз в жизни девочки скорую вызвала. Первый раз в жизни. Не, Даже нет. рожать это не вызывала да, скорую. Долинем, ты нет, Дома нет. рожала. Ну ладно. Вот. И он мне это нотацию читает. Что сразу не пришла? Я говорю, да что, у меня это не болело? Я говорю, вчера еще на фитнес сходила. Он говорит, совсем мама нету. Я говорю, что он уборку в подъезде устроил. Он говорит, что же он сказал-то? Ну так везде. Я говорю, надо тебе нос засунуть. Жало я суну. Ну, короче, он меня тругала-тругал и говорит, иди снимок делай. Ну, я пришла, села на лавочку, кто в крайний, вот крайний. Сижу там на и дремаю, все они меня. Ее вызвали. Это знаешь, одна чухтя пришла к гинекологу и говорит, слушай, доктор, у меня голдоба болит, дыркам пухнет, блин охот. Ну, блювать в смысле охоты. Напилась вечера то ну ладно, посидела, посидела, не снимок сделали, и надо к ним обратно идти. Я такая раз на бумажку, то там написано, таких видимых изменений нету, ну значит, думаю, не перелом, так ну, заживет. Слава богу. Слава богу. И не пошла обратно. Не, я пошла, но там очередь до двери сидит. Я ушла обратно. И до сих пор у меня карточка и лежит и дома. Лежит, и вот видишь это? Не чихнуть, не чихнуть, не зевнуть, не не похохотать. Ой. И это, а вечером что тебя там ломала, это скажи, вот кто тебя пришел туда Повыделываться. А ты что, что прыгнула? Ага. Я помню Мне показать молодежи. Да. Под русскому поколения. Да. Да, да. да нет, не так. Я вот так вот на брусьях-то вот так порисла. Ну, за руки-то они же так ноги. -то. Я думаю, ноги-то поднимать не буду. Я вот так вот сделаю, раз раз, как в школе когда-то, в детстве-то. И хотела закинуть ногу, то у меня гроб вот так, вот рука, а я ребром-то вот сюда на эту. На же толстое это. Бой, бой. Ой, не могу, больше не полезу. Научи Ну. И он это говорит, нет, что перелом, что удар, ушиб, лечится одинаково. Только ушиб 10 дней, а перелом три недели. Я говорю, ну раз через десять дней забрит. Смотря какой перелом. Вот, я ну думала, ребра имеется в виду. А с ребрами? С ребрами. ребрами. А, ты говорит, ну, затужить надо. А к ты не тужишь так, на фитнес не ходишь так. Какой фитнес? Ну зарядку надо делать маленько-то. Ой, я вот завязала ты хорошо мне, я вот так только, так-то шевелюсь. Ой, ну и что дальше-то? А вечером пошла туда с ребятами на тренировку и развязала, думаю, что я так буду ходить-то? И ты знаешь, я гуляла час, и вот иду, и у меня шаг отдается вот здесь. Я ступлю на землю, то у меня все там, там отдается. И у меня даже Надя укол поставила, как больно было вечером. Я да, пришла домой, я опять я завязала. Не... Ну подружка-то завязала все да. это все. Нет, она не поставила укол, она мне таблетки дала. Я выпила таблетки, она... и хоть ночью маленько выспалась, и а сейчас и уже ничего. У вас? Это на не я, знаю например, я. Это же это э, ставил мне постоянно уколу. Так это я с ней расписывалась, все то надо. Смотрите, у меня Галя стоит. А Галя не сейчас сейчас не здесь? Сейчас не. Ну ладно. Г Галя говорю, светка. Света, Света она медсестра? Да. Так я и хотела к ней пойти, когда к тебе-то пошла. Спроситься, завязываться надо или просто ходить? А, на, на, на так вот я при... завязалась. На так я не всех еще учила, ну, так? Ваш, так что